Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова Глинкеру, И сегодня для вас тест на сей раз пианино Пианино в бюджете около 700 тысяч рублей Опять же, будет объединять демократичный черный цвет Все инструменты черного цвета И, скажем, сумма плюс-минус 700 тысяч Итак, первое, это Хоффман чешский Hoffman Vision В 112 стоимость инструмента, прошу заметить, именно на день съемки 732 600 рублей. Далее. Далее мы с вами послушаем Петров, модель P-118, инструмент высота 118 на 6 сантиметров выше Хоффмана тоже чешский инструмент э, от фабрики Петров э, стоимость 763 тысячи 200 рублей на 11 ноября и самый высокий в тесте инструмент это наш российский Михаил Глинка высота 120 сантиметров стоимость друзья 650 тысяч рублей самый высокий инструмент из стройки э, в тесте при этом самый доступный итак на всех этих инструментах мы сыграем небольшой музыкальный момент, один и тот же, чтобы вы могли сравнить звучание этих пианино. Итак слушаем. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you. Вот так звучат пианино Хоффман, Петров, Михаил Глинко. Выбор за вами, друзья. И опять же, приходите в гости для полноценного теста пианино, роялей или других музыкальных инструментов. Всего доброго!